Погнали. Ху -ху -ху -ху. Нифига. Ой, щеблиут. Ищи Вам Бомжи меня перегаром мочит. Ой, а ты-то кто? А, и третий. Кипер. Крипер! какой-то там. Какого хрена он стоит опять? Такой, на него сам идет, он такой. Ну давай попробуем, ну <решил> Слушай, а тебе тухлой капусткой пахнет? Нет? Мне кажется, да. Ты что я сюда ел? Resident Evil Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и мы продолжаем проходить этот трэш под названием Resident Evil Gun Survivor 2, код Вероника. Итак, тренировочный лагерь у нас. Я, короче, за кадром. За кадром. Раз так, наверное раза два десятка, так, наверное, проходил, вот, и э, у меня получилось сэкономить, сэкономить 2 две, две попытки оживиться, э, я не знаю, насколько это нам поможет, вот, мы попробуем, посмотрим, насколько мы пройдем э, сейчас, вот, но я планирую хотя бы еще две локации. Хотя бы еще две локации пройти. Давай загасим вот этого ублюдка. Потихонечку будем идти, короче, потихонечку. Так. Ты умрешь, нет? А где у нас Стив? А -а -а -а не понял. Не понял, а почему я без Стива? Что это значит? Вроде это, вроде это, Стив должен быть, нет? Блин, так, критично, хорошо, убивай, ну блин, так, ладно. Я не, прич... не понимаю, почему у меня пистолет, короче, стреляет, Ух, достал, <мышлен> достал. <свят> ладно. О, Стив, Юкола Мане, ты живой? Ты появился, откуда взялся, непонятно. <свят> так, ладно. Блин, целую э, жизнь потратил на этого. Так, погоди, ручной. Э, из того ящика выпрыгивает охотник. Поэтому нафиг, поэтому нафиг. Ой ю, я потратил. Так, ладно, здесь лизун здесь сразу лезун. Надо, короче, быстренько, быстренько сейчас начать стрелять, либо в бок. Давай, давай, давай, давай, Отлично. О, окей, а, с этим справились. А чё это за комната? Я надеюсь, там трэше никакого нет? Может, тут какая-то аптечка, либо оружие? Было бы прикольно. Так, погоди, здесь никого. А на кого ты целишься? Ну-ка, скажи мне. О, -о, о понятно. Я понял. На кого ты целишься? Утро, дробовик. Хорошо. Пять патронов всего. Маловато будет, маловато. В этих ящиках ничего не открывается, нет. Здесь походу ничего вообще нет. Блин, по патронов маловато. Ну ладно. Они не респанятся, интересно. Если они респанятся, то это будет дичь. Так. Ух ты, зомбарей, сколько. Сколько зомбарей они походу все леж... э, живые, видишь, дышат, лежат. Так, ладно, погнали. нифига, ой, еще и перегаром, бомжи меня перегаром мочат. Хорош. Какие? В смысле? В смысле, А ч они такие живучие-то? Через такую толпу и вообще не пройти Ну, не пробиться Я даже боюсь дверь открывать Я бы не понимаю, что... Во-во-во-во-во-во-во-во вали вали вали вали Так-так-так-так, вали, вали. наверх Наверх-наверх-наверх А, они по лестницам лазают? Так, не туда Хорошо, вот сюда Стой, стой За ключом, За ключом нам сюда так, это один ключ А второй где тогда? Ой, а ты-то кто? А, и третий Не помню, как, как это называется Кри... Кипер Крипер Крипер какой-то там Не помню Так Сюда, либо сюда когда мы проходили, помнишь, да? Здесь какой-то слот был, короче. Сейчас просто взглянем. В боевую игре, короче, код вот Вероника. А тут можно было взять оружие, какое. -то. Так задрали, блевать Походу в этой части, короче, ну, в этой локации бомжи, короче, набухались. Теперь. Всех они перегаром решили сдолбить. Здесь ключик. Ну конечно дичь дичь. Ой, она за... биологическое заражение. Да куда ну? Да уберись ты Я из-за карты из-за этой ни не вижу. Это нормально, блин? Мне просто, знаешь ли, на, на весь экран, короче, карты фиганули, и просто я не вижу ничего. Просто, типа, я не вижу ничего. Типа, так, дал ждон, ты знаешь? Да пошли, мы! Опа, хорошо. Хорошо. Погоди, а время-то, смотри, видал? А время прибавилось, что ли? Это биологическое заражение... Так, а где у меня ключ-то еще один? На этом этаже, получается. Я понял, надо сюда. Блин, я все возрождалки, короче, потратил. Да просто, я из-за этой камеры вообще... Да отвали ты нахрен от меня! Из-за этой, короче, вообще камеры непонятно, просто я ни хрена не понимаю. Куда я поворачиваюсь? Что? Умри! Пошли, его. Вот. Да как ты меня кусаешь, я в тебя выстрелил! Аптечка! Ох вот, уж эта камера блин. Просто жесть! Просто жесть! О нет, только не ты, только не ты, давай без тебя, ну, без тебя обойдемся Да блин, да блин, все, короче, керпит О, еще и этот мутированный, который боссом был, вообще что ли, офигели Жесть, жесть <смех> так, короче, идем за вторым ключом Все, я пробежался Так, вот, за кадром, короче, вот, до сюда. Сэкономил, вроде как, две попытки воскреситься Но у меня жизни Жизни мало Жизни мало очень Так, я туда пошел? И у меня, короче, этот э -э, Стив еще не ожил Погоди, погоди, погоди Я туда пошел Да, туда пошел Так, а здесь кусались? Я пошел? <свист> Аптечка, хорошо. О, да. Надо сохраниться, короче. Я сохраняю здесь, чтобы потом э -э по 10 раз не бежать. <свист> Падла. <свист> <свист> ладно. Опа, дробаш я возьму. Дробаш я заберу. Пофиг я сохраняюсь, ладно. Так, так, так, так, так, так. О, здесь ключ. Здесь где-то ключ. Где ключ? Сколько у вас тут? Всяких разных. А погоди. Слушай. Здесь же был этот... Тот, который самый, тот... Э, типа босс, который был, нет? Так, погоди, я тебя не понимаю, куда мне бежать надо Ой, блин Ой, блин, я теперь Типа обратно? Типа обратно? Да ладно Блин, а Стива загасили. Ай Я правильно иду? Погоди Блин, я что-то заплывился Непонятная карта была написана Можно вас загашу, да? Можно вас убью? Ничего же страшного. Вы мне разрешаете? Хорошо. Падай! ай яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй Ладно, допустим. Так, так, так, так, так, так, так. Блин. Ну, блин. Окей. Так, так, так, так, наверх, наверх. Мне кажется, надо наверх. Вот рель наверх надо. Сейчас посмотрим, как появится. Йока ЛМН ничего не появилось, блин. В смысле? Куда мне идти-то надо? Здесь можно как-то карту посмотреть. Нет, здесь есть карта. Я заблудился. Есть карта. Ух ты, оружие можно менять еще. Да ладно. Стив, есть карта. Блин. Так, стопэ. Может, назад реально надо идти? Я, я, я честно не понимаю, куда идти. Где значок? Так, ну нафиг. Ну нафиг. Блин. Как так-то? О, стой, стрелка красная. Стрелка красная. А, постри. Я понял. Фрил... Так что ты чё делаешь-то? Зачем ты, ты чё делаешь -то? Защиты... по лестнице-то опять спустилась, дура. Я повернулся, значит, двери, а на, кол... на лестнице. Это кривые сны у тебя, Клэп. Вообще, вообще кривые. <с2015> да, пошла, вон. Туда вот же. Какого хрена он стоит опять? Вот чем он, вот, вот он стоял? Такой, на ну, него зомби идет он такой. Ну давай попробуем. Ну е ⁇ Ну йо. ну Ч ⁇ сейчас что-то будет? Сейчас что-то будет, блин. Сейчас какая-то дичь должна произойти. О! А -а -а! Ни хрена себе он меня снес, ты видал это? Стип. Стип, а, а -а -а -а -а! <главль> <главль> Говнюк ссаный. Я, короче, пофиг, это, сохранился здесь. Вот. Потому что... Потому что так надо. Так, окей, пистолет. Мысли. Я всего два оружия могу носить, а... Я набрал, значит, целую кучу здесь оружия, и я могу всего два носить. Так, там гов... говнюк стоит за дверью. Ну, то есть не за дверью, за стенкой. Так, так. Стив, помогай, блин! Опять стоит там, руки сложил, наверное. Стив, что ты там яйца чешешь? Давай быстрей! Давай, помогай. Девушке нужна помощь, Стив. Стив. Как шибанул бы нахрен тебе в лицо свое дикапольское. Ну окей. Сейчас какая-то дичь будет просто. Я уверен. Хрен пройдем. Хрен пройдем, я думаю. Что такое? Ооо. А ну хотя, хотя. Погоди! Хотя он входит медленно. Как по оригиналу. Не похоже же, что нам повезло. Что ли? Лет го. Блин! А вот этих вот говнюков. А вот этих вот говнюков. А че они не дохнуты эти говнюки? ха ха ха ха ха ну все теперь. эти эти говнюки не дохнут. Они походу бесмертны. Я не знаю. Да блин! <maximum> У меня жизни вообще. Хрен пройду, хрен пройду вообще. Жизни просто. Нет. И возрождение... Я не знаю, как это проходить. Просто не знаю, как это проходить. Е ⁇ коломане. Снова на нее. На, на, на, на, на, нафи вам всем, нафиг. Просто дичь. Просто дичь. Короче, я снизил а, сложность чертовой матери на трудно. Не на очень трудно, а на трудно. Потому что этот трэш и вообще непонятно, как проходить. Вот. Но, блин, я так пробежался, короче, и разницы, в принципе, я, я не шутил. Трудно и очень трудно. Как, как было то же самое, так и осталось то же самое. Да блин, почему? Как они попадают по мне? Я же... Да пипец просто полный! Умрите вы! Уже! Давайте! Они духнут вообще или нет в этой плане? Да они бесконечны? Не, мне кажется, что их не убить. Надо чётко... Чётко, короче, по боссу. А, нет, смотри, убил, убил, убил, убил. Шикарно, шикарно. И он, короче, убил этого Стива. Своим пук... пуканием своим. Так. Радует то, что он, короче, это, медленный. О, там мазал. Короче, вот так убегать надо. И чтобы он на пука не, не попался. Вот пух, пух, пуканный монстр. А что ты ускорился-то, э? Слушай, а, те, а тебя тухлой капусткой пахнет, нет? Мне кажется, да. Ты что я сюда ел? На ужин. Жили Ква квашенные капусты съел. <смех> давай, давай, чуть-чуть осталось. Правда, блин, смысл? Ну, короче, я его убил, да, но смысл, короче, я не знаю. Надо будет не по новой все равно и проходить это все, чтобы. Че, Писю? Писю как? Че? Вам нужно держаться вот только. Окей. Вот. Да. Я сохраню. Сейчас посмотрим, короче, локацию. Вот. И если меня убьют, то мы будем, наверное, заканчивать. Хотя фиг знает. Не знаю. Сейчас посмотрим, короче. Личная резиденция. Это предпоследняя, прикинь, это еще не все. Это предпоследняя. Один ключ. Один ключ. Так. Воу, воу, воу, воу, воу! Yeah. Кажется, что пуля не особая, там что-то вперед Стив. Огонь. Приближается немезида. о май гад. Оу. Нас начались побегушки с ними зидой. Бегом, бегом, бегом, бегом. А аптечки будут? Он врагов не мне. Да? В смысле? Ты прикинь? Вот это подставка. Абатка! Аптечка! Аптечку жери, блин! Так, хранюсь. Давай, давай, давай, давай. Взрывы, взрывы, взрывы, бах, мах. О-о-о! Охотники. Забежайте, не бесит да! Гоу-гоу! это, ну это дичь! Это дичь! Где Стив? Где, мать его, Стив? Он должен отвлекать этих лягушек. Он любитель жаб. столько всего! Куда мне бежать? На лестницу! Меня убили! Меня убили! Ладно, давай еще раз. Что-то мне понравилось с этой не мизида. Давай, давай! Так! С обеих сторон! Опа! Опа! Бежал второго, первого! И попался на клыки! Давай, давай! Флэш! Схожишь. Я просто хочу тупо пробежать. Так, хоп! И я запутался в управлении. Ты не сдох, что ли? Я тебя взорвал же нахрен. Почему он не сдох? так и медленно поднимается. Оу, оу, оу, оу, гроза, гром, молнии, как, знаешь, в фильмах, фильмах ужасика в 90-х приближается, не Я не понимаю, куда бежать. Я сожрала зомби какой-то. Я пробежал столько монстров, меня сожрало зомби. Иии, давай, еще разок. Давай еще разок. Так, окей. Хлоп, хлоп, ай, жопку мне поцарапал. А -а -а. Так, раз, два, хлоп, ай, вот так. <с> я не знаю, блин, я попробую еще за кадром, не знаю, дойти опять до сюда, короче, но... <с> Ладно, Но если, как бы, блин, у меня не будет получаться, да, и будет получаться именно вот такая вот жопа, короче, надо, я думаю, придется снижать, короче, до да, уровня сложности норму. Потому что, ну, это трэш, это просто дичь, короче. Здесь вообще никак. Я понимаю, знаешь, оригинальный, да, там резидент и вообще резидент, да, там нормальные части проходить на сложном, на кошмаре там или еще что Это нормально. Но вот это нет это. Я, блин, первый, да, Guns for War, я прошел, Ну, там как-то как управление удобнее было. Там вот этот крестик туда-сюда бегал, короче, по экрану, и ты целился куда хотел. В голову, там, не в голову. Ну, как-то она была удобнее. проходилась лучше. Здесь вообще какой-то дичь, какой-то трэш. Окей, друзья, вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм.